Тема здоровых отношений, она непростая для нас, наверное, в первую очередь, потому что э, мы не просто имеем свои личные отношения, у нас не просто семья. Мы на виду у многих, и эти многие не всегда, не всегда создают добрые посылы в наш адрес, к сожалению. Какой-то процент все-таки есть тех, кто, ну какой-то элемент зависти, или еще чего-то, а это нам приходится перерабатывать. Поэтому наши отношения, здоровые отношения, это плод нашего большого и труда в том числе. Вот об этом всем, как иметь здоровые отношения, что такое здоровые отношения, как иметь не. как не иметь нездоровых отношений, об этом будет у нас сегодня речь. Да, но мы понимаем, что если в наш адрес есть какие-то негативные посылы, то это. Чаще всего агрессия – это маска боли, какой-то боли непроработанной. Поэтому мы, как целители, к этому с пониманием относимся. Но, тем не менее, не может не сказываться. Ну, еще и сказывается сегодняшняя ситуация энергетическая. Э затрудняет быть здоровым отношением. Так, а сегодня в эфире я, Анатолий Никасов, Диана Некрасова и Светлана Едрихинская. Она в Челябинске, мы в Москве. И вот сейчас мы будем вести наш, наш эфир. Спасибо, Ирина. Спасибо. Светлана, mm -hmm. как да. себя чувствуешь? Все хорошо? Да, я очень рада встрече вас, с вами. <laughs> Давно не общались. Ну тогда давайте начнем с первого вопроса, который мы обозначим как заглавным в нашей беседе о здоровых отношениях. Что такое здоровые отношения и, и нездоровые? Ну, я начну, наверное, ты тоже добавишь свое да, видение. На мой взгляд, здоровые отношения ⁇ это те отношения, которые порождают радость. Радость для меня очень четкий показатель, что отношения здоровые. Есть состояние радости, значит, отношения очень здоровые. Мало радости, ну и так далее. Здесь уже шкала. Поэтому для меня вот радостные отношения это показатель. Я так. Ну, Андрей Александрович, вот эта радость, она вообще постоянно должна быть? Постоянно. Еще постоянно растущая. постоянно растущая. А это реально вообще в реальности? Это реально. Это реально, это реально, реально. Я несколько, <смех> несколько раз проживал подолгу даже эти состояния радости. Я уже не говорю там о днях, это бывает вот такое радостное состояние неделю даже. То есть понимаете, то есть вот несмотря ни на что, там какие-то события, все, но в тебе звучит вот эта радость, потому что у тебя есть точка опоры здоровые отношения с своими любимыми с своими в общем со своим окружением здоровые отношения все хорошо и у тебя присутствует это состояние легкости радости вот поэтому я выделяю этот показатель на первое место Анатолий Александрович, а если говорят, что все-таки точка опоры, она внутри самого человека, потому что на окружении можно опираться, но, допустим, в окружении там кого-то плохое настроение, у кого там что-то не ладится, и ты опираешься на окружение, ну, действительно, это какой-то период времени, да, а потом Луна и всех женщин в окружении, ну, полнолуние вынесла, да, и получается от тебя точки опоры и радости? Нет. Да нет, я-то как раз об этом и говорю, что радость во мне радостно во мне. Я имею хорошее радость состояния. Но окружение бывает, что довольно торпедирует сильно. Особенно близкие. Ну и ты в том числе. Более всего удается тебе меня выбить из радостного состояния. Если честно, признаюсь. Понятно. Ну вот у меня, в моем понимании, торпедирующие пониманием, здоровые отношения, это... Начну с того, что нездоровые отношения в моем понимании. Нездоровые отношения – это когда два варианта, на мой взгляд, по моему жизненному опыту, уже богатому, и еще рядом с мастером счастливой жизни. То есть первый вариант, когда женщина, реагирующая в отношениях, то есть постоянно практически реагирующая, там ей что-то не нравится, что-то идет не по ее сценарию, как-то мужчина проявляет себя не в соответствии с ее ожиданием, ее видением ситуации, да, вот она же так чувствует, а почему-то он по-другому, и ну, это что, отдельный человек, что ли, какой-то, я не пойму, да, и, соответственно, она выдает реакцию негативную, претензии, обиды, там, если дальше заходят какие-то скандалы, истерики, вот, это, и она не задумывается о том, что вообще это... Uh, ну, почему это происходит, да, что это может быть не экологично в отношении мужчины. И вот это накапливается как снежный ком uh, это не здоровье, да, такое, которое, ну, как, допустим, кашель, да, человек кашель, кашель, и. Кашель все более запущенным становится, если его не лечить, и приводит дальше, соответственно, к последствиям. И, ну да, да. И, соответственно, в этих же отношениях то либо люди расстаются, ну, там, терпение там мужчины тоже безгранично, он как-то начинает себя проявлять. И, в общем, отношения из нездоровых просто завершаются, да, получается. Либо кто-то из супругов уходит в самом лучшем варианте, Второй вариант нездоровых отношений – это противоположность. Это когда женщина, ей что-то не нравится, что-то ее не устраивает, где-то дискомфорт и достаточно сильный, но она привыкла терпеть, молчать, быть хорошей, удобной и подстраиваться. И, соответственно, тоже это накапливается, как снежный ком, вот это недовольство закрывается, да, да, да. да. И, ну вот, соответственно, это тоже… Такой не, ну, а слушай, что, что так... такое здоровые отношения? А ты все время через негатив идешь Сначала рассматриваешь нездоровые, не потом не, не здоровые. Ну, я не все время. Это я, я сегодня вот так решила рассмотреть а, из хорошо. своего жизненного опыта. Просто мы, это как продолжение у нас спектакля, мы недавно сняли спектакль, мы об этом скажем в конце. Так вот, в этом спектакле как раз тема. Вот, как, вот таких отношений она очень глубоко рассматривается. Ну хорошо. Я... Да, я проживала, скорее всего, первую крайность, и до сих пор у меня такие бывают моменты. Я вот сейчас видела в ленте супруга такие посты, где все такое ванильное, сладкое, приятное, такие очень добрые, теплые слова по мне. Но действительно, вот сейчас вот то, что он говорит, это достаточно близко к истине. и я вообще не идеальна, я именно пришла в таком состоянии в отношении с Анатолием, в каком находится, может быть, не знаю, 70% женщин, то есть обычная а, женщина с очень развитым умом, с развитым интеллектом и достаточно реактивная, реагирующая, вот той, тот вариант, который я описывала. И, соответственно, вот... То, каким я вижу здоровые отношения я пришла к этому из своего опыта как я исцеляла свое от, свое свое отношение своих отношений в наших отношениях а, с помощью такого вот волшебника да такой удивительный волшебник прилетел ко мне это это волшебник зовется осознанность просто-напросто осознанность то есть понимание, что в той или иной ситуации мною руководить, То есть не просто вот я там что-то любилась, я наорала да, и пошла дальше, потом опять на, накричала, потом поплакала, да, потом наехала, потом помирились, да, и пошла дальше. А в каждой ситуации практически разбирать, а что то сейчас вот такую реакцию вызвала и в общем-то с этим работает плотно действительно такая наука как психология и э, вторая такая наука которая вот больше Анатолий Александрович своего рода такая психология нового времени психология с эзотерикой первое может быть психология нового времени да духовная психология разные названия чем они отличаются первое рассматривает только личность и затрагивает травмы это вот ну допустим какой-то ситуации там я отреагировала потому что вот похожая ситуация у меня была там с папой и папа там на меня накричал и сейчас я ее воссоздала вот это психология второй вариант это Новая психология, она учитывает понятие души, понятие э, неких основ мира, это то есть уже такая большая глубина, это то, что э, еще за травами. то есть это то, что в основе есть нашего мира, некая такая матрица, сценарий, по которому развивается все в нашем мире. Вот э, когда именно я с этим стала, с этими сценариями работать, вот это стало давать свой результат, и, соответственно, я вот этим, в частности, делюсь именно в этом контексте своим опытом. Дальше, возможно, я надеюсь, будет понять, о чем я говорю. Да. Много-много. Ну, ну, ну, пусть это посмотрят спектакли, там об этом говоришь гораздо больше. Интересно. Благодарю я. Благодарю очень. Интересно, ты преподнесла сейчас и о психологии, я даже для себя что-то новое узнала, правда, и очень э, такая э, про, про, про нездоровые отношения тоже картина твоя очень э, близка мне лично, вот, благодарю. Да, да. Светлана, расскажи, может быть, про свой опыт, вот в чем тебе это близко, то, что я говорила. Ну, наверное, когда мы к здравнице перейдем, я потом поделюсь. Хорошо. С этим, да, благодарю. И... Светлана, Светлана одну же рисовку, здесь я маленькую поставлю. Мне понравилось, что Диана сейчас сказала по поводу того, что э, таких женщин, как она, вот с, таким, с, такой, с таким подходом к жизни, к отношениям, э, более 70%. Э, наверное, Диана, наверное, это... Мы встретились еще и потому, еще и потому, потому что я все время говорю, я построю, могу построить семью с любой женщиной. И вот 70% пришли и говорят, строй с, с нами отношения. Ну, да, мы всегда, кстати, вот на вере очень четко работает. Вот мы что-то намереваем, в том числе и сегодняшние события говорят о том, что... Нас мир проверяет, то есть мы говорим, мы хотим выйти на новый уровень там, любви, на новый уровень принятия и ситуация там, то пандемия, то война, говорят, да, вот вы намеревали, вот, пожалуйста, вам все условия, выходите, потому что на самом деле все условия в нашей жизни, они для того, чтобы мы вышли действительно на новый уровень любви. Угу. Хорошо, так, что у нас дальше, Светлана, какие у нас вопросы есть? Но ну, мы, ну, мы поговорили о нездоровых отношениях, соответственно, Анатолий Александрович, у вас за многолетнюю практику э, множество методов исцеления. И вот э, в теме здоровья да, есть такой термин, э, как «побочные явления». И я хотела спросить вас о э, «побочных явлениях», как сказать в кавычках, но в хорошем смысле после прохождение ваших курсов в Академии, то есть методы ваши представлены именно в продуктах Академии и сейчас перечислять их не будем, их очень много. Понятно. И, Понятно. Да, вы, есть и хорошие, и побочные... Понятный вопрос, спасибо. Дело в том, что, Светлана, это не совсем побочные явления. Дело в том, что это вообще моя стратегия. Я считаю, что отношения это главное в жизни главное построить гармоничные вот как мы сейчас говорим здоровые отношения это главное поэтому все мои продукты несмотря на то что они того касаются той части жизни или другой там детей родителей там деятельности или ну, что угодно все равно я внутри всегда идет красной линии отношения и поэтому так или иначе, любой продукт, он вроде бы направлен совершенно не об отношениях, но обязательно в нем присутствует то, что в конце концов приводит человека к хорошим, качественным, хорошим отношениям. Потому что это моя стратегия жизни строить уважительные, добрые, любящие отношения с каждым встретившимся человеком. А это и в деятельности, и в семье, и в роду, и ну, везде, и в отдыхе. Поэтому это... Тема везде присутствует и она везде решается с помощью всех продуктов. В той или иной степени. Где-то я напрямую говорю об отношениях, а где-то вот она вроде бы скрыта. А на самом деле, как ты говоришь, появляется побочный эффект и отношения меняются. Отношения меняются. вот Возьми любой наш продукт, ну, любой нет. мой продукт. Любой продукт. Отношения улучшаются от любого продукта. От любого. Там будь то термотренинг, будь то э, курс гармоничного развития личности и так далее, и так далее. Любой продукт. Фильм посмотрели, вот, э, новая правда в отцах. Это тоже об отношениях. Пожалуйста, новый фильм, вот, женщине можно все, все об отношениях. Ну и так далее. А теперь, э, вот, хотя бы, вроде бы, совершенно далекие от отношений продукты. Генетическое здоровье. Ну, вроде генетика, здоровье. И отношения меняются качественно меняются причем люди не ожидают они с другими задачами приходят и тем более неожиданно для них получается что отношения меняются к лучшему а за счет чего а за счет вот той стратегии во-первых той стратегии которая заложена как я сказал в моем творчестве принципиально что отношения это главное и все направлено на это а во-вторых там реально конкретно решаются вопросы взаимоотношения между мужчиной и женщиной до седьмого колена. До седьмого колена. Представляете? А ведь самая больная тема отношений это отношения мужчины и женщины. Это самая больная тема. А это до седьмого колена все прорабатывается. Причем прорабатывается реально, конкретно. Поэтому такие удивительные, волшебные результаты. Так что любой продукт несет в себе, как ты говоришь, вот, такой побочный эффект. Дальше. Да, про здоровье, если то а, вот, для седьмого колена прорабатывается, вот то, я говорю, причины понимать, почему там ты среагировал, да, где-то более там а, проявлено, да, чем это было комфортно для окружающих. Получается, что там твои бабушки, прабабушки, вот в такой ситуации, похоже, все реагировали, там брали там, да, метлу да и гонялись за мужчиной, ну, грубо говоря. И ты, соответственно, тоже вот как-то вот, какая здесь программа родовая, соответственно, бегать со сковородкой или с метлой за мужчиной. И в этом курсе, получается, то ты трансформируешь вроде здоровье, да, но получается, что ты и э, трансформируешь эту программу, да, из поля. Так это работает, или я не совсем понимаю. Правильно. Угу. И вместо сковородки ты в этот раз берешь и а, что? Перышко или гладишь, нет, да? Нет. Ну, во-первых, ты берешь ручку, бумагу, угу. рисуешь свою, свои семь колен угу. и с каждым аккуратненько, потихонечку прорабатываешь угу. на большом, на большой глубине да, любви, уважения и все. А это 256. Мне кажется, таких нет вообще курсов. Это уникальный курс, да. Такого, до такой глубины, до седьмого колена проработки я не встречал. Ну вот это вот, отвечает на вопрос о как раз таких вот вещах, заложенных в нашем продукте. Да, я хотела напомнить, что как раз у нас сейчас идет запуск кинетического здоровья седьмого ноября уже начнется обучение у участников. И, э, 7 ноября, потому что до 7 колена. Он всегда на 7 -го 8 -го. 8 -го. Да, еще можно зайти на него, успеть и пройти бесплатный запускающий наш очень полезный марафон. Я даже в чате прочитала сегодня отзыв, что женщина третий раз уже проходит этот марафон, потому что он настолько... Э, вот именно четыре ресурса э, счастья, потому что он настолько эффективный и наши любимые участники пользуются этим и улучшают свое состояние в каждый запуск. Вот. Поэтому, друзья, написав слово здоровье в директ в аккаунте Антона Александровича, можно зайти еще на этот марафон, пройти его, успеть. И если все отзывается и хотите исцелить за семи колен, то, пожалуйста, заходите на наш курс Генетическое здоровье». Ну, а я хотела бы продолжить дальше нашу беседу и э, сказать, раз мы говорим о методах оздоровления, появляются и как появляются новые методы, Анатолий Александрович, новые методы исцеления. Тем более и у вас, вы творческая пара, супружеская, э, оба создаете различные продукты, вот как они рождаются? И есть ли они новые у вас? но рождается это просто из наших потребностей, личных потребностей, потому что всегда любой психолог, настоящий психолог, он идет от своих потребностей и создает что-то и выполняет какие-то работы, исходя из своих задач, потому что любая деятельность вообще нам нужна. Вот Диана уже говорила об этом, что мир нам создает все условия, чтобы мы росли и развивались. Так вот любая деятельность она Предусматривать, что ты в этой деятельности работаешь над собой. Поэтому мы исходим из того, что нам нужно решать. И это, а, это, а этого добра у нас много, чего надо решать. Вот так рождаются наши продукты. И новых, ну, у нас постоянно новые. Каждый год у нас новые, новые, новые. Мы не останавливаемся, потому что... Время тоже не останавливается, время идет, задачи растут, и посмотрите, что происходит в мире. И все это требует новых подходов, новых инструментов. И еще очень важно то, что э, люди меняются, осознанность растет людей, и многие проходят там уже десятки разных э, семинаров и так далее, и нужно создавать новые продукты, новые э, варианты работы. Поэтому это постоянный процесс. Если уж так конкретно, об этом, если говорить, что в этом году родилось э, очень новое, это, конечно, здравница отношений. Здравница отношений – это уникальный продукт. Опять, опять же, как и генетическое здоровье, это действительно уникальный продукт. Почему? Вроде бы та же самая задача – построить, вот как мы говорим, здоровые отношения. И с этим, с этой задачей, вы знаете, работает очень многие. занимаются ну, море и психологов, и просто блогеров, которые на этом делают свою тему и так далее. Вот. Компилируют что-то, ну и кому-то что-то действительно помогает. То есть такого много. Почему, что же здесь можно найти нового? А здесь совершенно новый метод. Новый метод, который позволяет решать задачи очень легко и просто очень легко и просто Ну, вы знаете вот простой пример я э, вот вчера только вчера я э, встречался с женщиной в Ташкенте а в Ташкенте она э, была на потоке жизни э, в Казахстане вот, который нет вот в этом году wow. к, вот в этом году всего месяц wow. даже месяц не прошел там э, закончился живот э, 19 числа. До 20-го пролетел. Да, 19-го часа приш... Совсем мало. Я mm -hmm. даже только сейчас получился. И она встречает меня в Ташкенте. Это женщина, которая, понимаете, приехала бука-бука. Во-первых, она не читала ничего, не ни, ни красного. Я сейчас уже не помню, каким образом она попала. Ну, она уже в возрасте. И ничего не читала. Ей много непонятно. Она сидела рядом со мной, просто сидела... Часто переспрашивала, там, в, потом в переменах она тоже пыталась что-то понять, что потом еще язык не совсем русский, как говорится. Вот. То есть вот в таком степени. И приехала с ужасным э, семейным состоя состоянием. Мужа вообще это, это вообще не до человека, он вообще. Под да, он Ну по клинтусу, и вообще к нему отношения ну, очень плохое, 30 лет вместе, вообще, ну, чуть ли не того, что быстрее бы он умер, но ну, вот так вот. А, вот такое вот отношение. И, естественно, он обвиняет его во всем, там и в своих собственных каких-то проблемах и так далее. Но вот в таком состоянии она приехала. И вот новый метод, а это новый метод, который родился вот в здравнице, на Алтае, я его отчасти не полностью, но отчасти применил в потоке жизни. Попробовал. И вы знаете, вот она меня встречает. Прошло, вот, ну, 19-го мы разъехались. Октября. Нет, октября. А, октября же, да. 19 октября мы разъехались. А вот 2 ноября я с ней встречаюсь. Прошло, в общем-то, 12 дней. 12 дней. И что вы думаете? Встречаю другую совершенно женщину. Открытую, веселую радостную. Она там принесла подарков мне. И там тоже вы мне совершили чудо. Я сейчас... Вида говорит, вообще не... удивительное мое, мое, мое состояние. Я поняла, наконец-то я поняла главный принцип жизни, что женщине нужно иметь отношения. Я знаю теперь, как это. Не просто отношения, отношения. А для меня стало легко и просто. Муж говорит, это муж, это же у меня Бог. Я говорит, таким его увидела, он мне так раскрылся, такие... Оказывается, я просто не замечала в нем много всего. Эти 30 лет я жила на какой-то части наших отношений. А у него такое богатство. Он говорит, вообще я шарел от меня новый такой. Представляете, и показывает мне фотографию. Муж привез ей грузовик цветов. О -о -о. Грузовик, грузовик цветов. Это вот 12 дней прошло после потока, после включения нового метода. И вот этот новый метод, я, это здравствуйте соотношение, это будет четко этот метод. А в других продуктах я буду его пробовать, пробовать и все больше включать. Вот попробую в потоки жизни и видите, такой результат с нулевого человека, даже с минусом. Она там в глубоком минусе была, восприятие всего. Она очень религиозная, кстати. Там постоянно намазы, там прочее. Ну, то есть вот, вот такой вот человек. И в результате получилась супер-женщина. Классная женщина, просто в восторге. С ней обниматься просто одно удовольствие. Вот, пожалуйста, это один из подходов, новых подходов и рождения новых продуктов. Да, я очень понимаю, потому что я действительно тоже разговаривала с участниками, кто был на наших прошлых курсах, кого я знала. После здравницы отношений на алтаре, которая была в августе, и впервые был этот метод применен, то есть самое было любопытно. И как раз вот я несколько примеров слышала женщин о том, как поменялось их состояние. То есть я когда там спрашивала, ну как ты там, и вот всегда вышла речь о том, что поменялось состояние. И тоже вот случай из Петербурга, девушка рассказывала, что тоже собирались разводиться. И я как раз думала, сейчас услышу историю как прошел вообще развод, но оказалось, что когда она вернулась из здравницы на Алтай, то муж совсем уже поменял к ней отношения, и вместо того, чтобы самому подавать на развод, как он хотел, он пошел и узнал, собрал там все сведения, как там планировать ребенка, какую лучше там клинику, все такое. И, в общем, вот это ей все рассказывать начало, от чего она совершенно была удивлена, потому что но при этом вот именно ее состояние повлияло на да это. там меняется, это меняется состояние этот метод конечно я буду его э, совершенствовать изучать и следует, совершенствовать и вот сейчас следующий здравница кстати очень скоро здравница 19 числа ноября э, будет э, вторая здравница отношений это будет в Подмосковье Сергей Посад. Э, такое духовное место в нашей Россия России будет вот этот вот э, такой э, процесс, вот этот здравные здравый соотношение. Я хотела поделиться тоже э, вот по э, поводу этой истории, Анатолий Александрович, о женщине, которая только что прошла. Я прошла поток первый раз три года назад в Москве, Москва-Сити. Тоже приехала тогда, помню, со своими э, запутавшимися там проблемами и семейными, и И вот уже сколько нахожусь в Академии, и я счастлива, что была участницей первого потока Здравницы, и э, у меня, поделюсь тоже своей историей, что проживала в этот момент как раз развод и э, приобрела э, благодаря здравнице такое состояние, несмотря на то, что ну и как бы юристы и э, там окружение мне говорили, что я не получу э, быстро этот, этот ну, развод, да, потому что есть такие обстоятельства, когда не разводят, если муж э, не согласен, то все это будет длиться некоторое время. Но благодаря тому, что я работала с намерением и состояние свое, создала таким образом, что по прибытию как раз домой после здравницы был суд, который, в принципе, и не состоялся, когда я приехала в назначенное время. Мне судья сказала, что ваш муж уже посетил нас и согласился, все подписал. В общем-то, вы разведены. И могу сказать, что это было просто чудом, потому что э, я не знала, что такая ситуация может быть вообще в принципе, юридически. Я просто верила и м, была в состоянии, и так получилось, в общем-то, замечательно. Получила тот результат, который мне был нужен в тот момент, поэтому я вас, конечно, благодарю, благодарю здравницу, и друзья, ну вот, могу сказать, что на Подмосковье, знаю, что уже, по-моему, осталось только два места, и если вы ну, хотите да. исцелить, то приглашаю. Там, Светлана, там видишь, почему ты говоришь о местах, то, что здравница, отношения, это глубоко индивидуальный процесс. Сочетание Глубоко индивидуально, потому что и немного коллективно, небольшой коллектив, 15 человек. Вот я нашел это число, 15 человек, больше ни, ни, ни одного человека. И вот это вот сочетание индивидуально и вот в этом для нового метода, оно оптимально. И получается такой мощный результат. Поэтому я действительно, если мы говорим, там два места, так оно есть. Действительно больше мы просто не можем принять. И вторая здравница, следующая, Мы и второй говорим, потому что действительно желающие есть, а нет иногда возможности на этот раз, это будет на Алтае, опять же в том же месте, где был первый поток, это санаторий, не санаторий, а курорт Белокуриха, Белокуриха, это будет 21 января, 21 января, здравница длится 5 дней, 5 дней вполне достаточно, чтобы решить вот все практические вопросы, потому что там совершенно другой метод, решающий все очень просто, легко. Я даже э, не побоюсь сказать, что вообще это новое направление. Э, э, назвать это психологией мало, потому что это не только здесь психология, и не только эзотерика, и не только философия. Это вообще какой-то новый метод жизни. То, что мы формируем новый метод жизни. И вот как, я еще не, не дал название этому, потому что мы не, не решаем какие-то частные задачи. Мы формируем вообще новую, качественную новую жизнь. И эта качественная новая жизнь за короткое время легко входит в человека, потому что она с ним согласуется полностью, с каждой клеточкой. И, ну, естественно, как мы думаем, так мы живем. Все быстро разворачивается. Поэтому я планирую, конечно, этот метод не держать в сундуке, и не пользоваться один над этим методом, потому что он уникальный, и мощнейший. Я хочу им делиться, в том делиться в числе и с, с профессионалами. Да? да, я думаю для психологов, для профессионалов собрать отдельный обучающий процесс и буду готовить специалистов по этой новой методике. Это действительно уникальный процесс. Ну, они поймут. <свят> ну, не обязательно же отдельно, в принципе, можно начать с проработки личной, да, а потом уже углублять в отдельном процессе, если у тебя самого отношения еще. Не <свят> конечно, конечно, лучше, если пройти свой процесс лично с собой. А потом потому что, а потому что профессионально это уже будет обязательно на основе того, чтобы человек прошел с собой, чтобы он изменил свою жизнь, чтобы она изменилась, и он увидел результат. И вот на этот результат я уже накладываю профессиональные знания, которые позволяют уже использовать это для других людей. Но начально, конечно, нужно пройти самому, чтобы, ну, как можно нести людям то, что ты сам не прошел, что ты сам не реализовал. Я это не понимаю, поэтому это обязательный процесс. То есть каждый, вот, это я еще решаю задачу, потому что э, такую, которая меня все время мучала, самые трудные. Счастье это у психологов. На втором месте учителя. На третьем врачи. Так вот, почему? Потому что им очень планку поднимают высоко, помогая другим. И им очень трудно построить свое личное счастье. Люди, помогающие профессии. Да? да, люди, помогающие профессии, им очень тяжело построить свое собственное счастье. А здесь как раз я и хочу, чтобы каждый жил классно, и тогда он будет помогать классно. Да, я думаю, что все, кто Анатолий Александрович подписан, подписчики знают его бэкграунд, знают его опыт, и то, что это не просто слова, а что действительно этому человеку сам Бог велел, что называется, именно об этом говорить, а, о таких результатах, короткие сроки, пять дней, потому что даже какой-то онлайн курс там от двух-трех ну, недель лица, а здесь всего пять дней и качественно меняет отношения. Почему? Потому что Анатолий Александрович одним из первых реально на территории постсоветского СНГ начал, поднял тему отношений, когда вообще про это никто не говорил, какие отношения, что там нужно знать, да, ну, бабки, да, не идет. до этого совсем было, и мы живем, как живем. Там. Никто не думал, что в этом нужно быть профессионалом. И я вот тоже, когда э, задумалась о теме отношений вообще, решила, что на, да, надо бы замуж. Я помню, я, э, как я работала продюсером, моя была задача на телевидении искать информацию. И я помню, я перерыла вообще весь интернет, все книжные, но не находила вот такого какого-то комплексного э, учебного пособия по отношениям. И как раз и тогда нашла книгу Анатолия Некрасова, проектируем счастливую семью, написанную вместе с ученым. При этом, то есть там система, академический подход ученого и жизненный психологический опыт консультирования вот, мастера. И, и тогда, я помню, просто за два дня прочитала эту книгу, и у меня полностью все мировоззрение перестроилось вот, за одну книгу. Это, наверное, вот впервые материнская вот, материнская любовь мы проектируем счастливую семью, когда у тебя картина мира меняется полностью. И многие нам об этом говорят. Я не потому, что у супруга, так говорю, вы знаете, что есть таких очень много отзывов. Ну, это мы об одном рассказали продукте новом. А так, вообще-то, у нас постоянно, постоянно идет обновление. У нас вот курс, наш корневой курс гармоничное развитие личности, самый мощный, за 10 месяцев онлайн он меняет много жизни людей, практически полностью жизнь перестраивает. Он постоянно обновляется, постоянно все новое и новое. И я сейчас туда буду вносить уже элементы вот этого метода. То есть это будет еще более эффективно. Возможно, мы даже, может быть, и сократим там не 10 месяцев будет, а будет меньше но это гарантированно это гвардия счастливой жизни гвардия счастливой жизни в общем друзья здоровые отношения это по сути наша вот академия она вся нацелена все продукты нацелены на эти здоровые отношения какой продукт не возьми все об этом по сути я хотела добавить, Антон Санс по поводу здравницы, что они, вот эти здравницы проходят в местах, где можно как раз-таки оздоровить и тело. И вот здравница в Подмосковье проходит в санатории РЖД в очень классных условиях. А январская, январская здравница будет проходить тоже уже э, в санатории, где наш, мы были первопроходцами, в Белокурихе, в санатории Беловоде Тоже отличные условия, плюс еще там и аквапарк, развлечения для семьи есть. Поэтому, конечно, ну, вот, э, э, можно приезжать и нужно приезжать с супружескими парами. Это будет очень такой комплексный подход э, в классных местах. Поэтому, друзья, э, пишите нам в директ и... Э, мы ответим обязательно на все вопросы Но... а, Наташа, ой, светлана, прошу прощения. А, светлана а, я здесь хочу добавить а, это не просто случайное совпадение вот, а, использования санаториев а, для такой здравницы потому что а, все почему такой эффект работа с телом идет постоянно то есть все, что мы там постигаем, вот, в этом процессе, мы обязательно закладываем в тело. Там и массажи, и фитобочки, и там разные процедуры, там э, души и так далее, так далее, так далее. Э, э, ванны с э, нейральными водами. Все, все, все используется. То есть это, по сути, полные сутки человек находится пять суток вот в таком мощнейшем режиме обновления. На клеточном уровне, на уровне сознания и на уровне мировоззрения. Да, друзья, пожалуйста, присоединяйтесь. А, Анатолий Санч, э, Диана, вот у меня такой вот вопрос, наверное, вы тоже много сталкиваетесь, к нам в Академию приходит очень много людей, на самом деле, прошли разных мастеров, прочли много книг, они все знают, но они все равно не счастливы. Есть ли методы для таких людей? Я вот, отчасти, Светлана, тоже была именно в такой ситуации. Я какой-то период накапливала очень много знаний, в том числе о построении отношений. Вот, книга Анатолия Некрасова "Проектируем счастливую семью" это уже такое как сказать, вишенка на торте была, до этого тоже много всего прочитала, какие-то курсы, которые тогда было проходили. Но когда вот дело доходило до самих отношений, вот что-то такое происходило, и я как-то так реагировала, что я потом не понимала, а почему я так реагирую, а почему вот так строятся отношения. Ну вот, к примеру, чтобы не быть голословной, и такой портрет, да, себя тот период речь там о периоде 10 лет назад примерно идет речь мне было 35 лет у меня у коллеги были достаточно гармоничные отношения и я у нее спрашивала но ну, вот ты приходишь ты мужа рассказываешь что вот сейчас такая вот у нас несправедливость на работе там кто-то там начальник там что-то требует вот как-то вот сами между собой обсуждали, но недостаточно справлялись эмоционально. Я говорю, ну, классно тебя, хоть муж там поддержит, и там головки погладится, как-то не переживай, это классно, да. Когда вот вокруг там такое, все тебя прессуют, она говорит, нет, ну что ты, я с мужем не делюсь этим, потому что у него свои напряжения на работе, и э, я не хочу... То есть в семью вот это нести. Я хочу, чтобы семья нашим таким было действительно островком вот, гармонии, наполнения, где мы друг друга просто поддержим в вот своей атмосфере, а не обсуждать вот этот негатив. И я вообще не поняла, я говорю, слушай, Надь, а зачем, зачем вообще семья тогда нужна? То есть в моем понимании это была семья для... И вообще отношения для затыкания каких-то дефицитов, да? дефицитов там денежных, что вот, ну, классно вот иметь мужчину, что будет, будет больше денег, у тебя будет меньше каких-то финансовых трудностей, эмоциональных, потому что он тебя там будет как-то поддерживать, утешать. То есть такая смесь мамы и ну, кошелька, да, такого потребительства. И, конечно, я так на тот момент это не осознавала, но на самом деле вот много действительно... Многое зависит от осознанности и, соответственно, и честности, и, соответственно, вот методики, которые позволяют, во-первых, честно взглянуть на себя, на то, что ты сейчас думаешь и чувствуешь, и второе осознанность, да, в чем? Это когда ты действительно какой-то путь проходишь познание, но не просто набора знаний, а каждый раз применение, да, как вот это знание может в этой ситуации проявиться, как в этой ситуации. И вот, ну, вот в процессе уже своего жизненного опыта, я общаюсь с Анатолем Александровичем из такого состояния женщины-потребителя, какой то я надеюсь, более такое просветленное состояние, в том числе и отдачи, я... Ну вот на этом, в том числе, опыте постигла, что какие нами на самом деле управляют программы. И еще применяя свой такой дар ченнелера, то есть получение информации из высших миров, что на самом деле есть определенные программы, которые действительно как некий сценарий прописаны, и мы, то есть многие люди, многие тысячелетия действуют согласно этих, этим программам. Вот один из последних советов семей наш был посвящен выходу из программы страданий. Вот это одна из программ, которая была плотно вот в нашу такую вот основу нашей жизни написано. И мы хотим, мы не хотим в каких-то ситуациях бытовых, возможно, реагировали, исходя из этой программы. Есть программа ⁇ неценности, да, Почему все время мы говорим, что ой, состояние женщины поменялось, да, и все поменялось? Потому что часто женщины выносят то, что я называю, часто они претензии предъявляют мужчинам потому что они сами не удовлетворены собой, потому что они сами в своем состоянии, в отношениях с собой не негармоничны, то есть у них к себе претензии, у них внутренняя дисгармония, и они проецируют просто это на мужчин. Свои проблемы, свои комплексы они как бы, ну, в себе не видят, да, автоматически переносят на мужчину. Вот как-то женщина говорила, он во всем виноват. И с этим тоже можно, если это понимать, что это за программные ценности, как ее решать, как из нее выходить. Ходить, то это вот в копилочку преображение своего внутреннего состояния, и внутренней гармонии, с которой ты уже потом будешь взаимодействовать и с мужчиной, так как и ему и тебе будет приятно. Тема вот действительно умных и очень умных, она большая, огромная. Потому что сейчас таких женщин, которые прошли столько всего, несчетное количество, книг, там, семинаров, тренингов и так далее. Огромное количество. И они продолжают искать, искать. Они появляются снова и снова на горизонте э, тех мастеров. И задают вопрос, почему у меня не получается? Почему я столько прошла и не достигла этого состояния? Знаете, вот эта работа действительно всегда была самой трудной. Как я говорю, э, умные женщины – это беда человечества. Мудрые женщины это спасение человечества, а умные это беда человечества. И чем не, как я говорю, два высших образования это уже, с, это уже диагноз. А э, что-то еще, если защищена диссертация и прочее, то это уже патология. Поэтому требуются уже другие методы решения. То есть это всегда было очень трудно. Так вот. Э, Труднее, чем вот, я, я, я, я, я рассказал про ту женщину, которая нулевая пришла. Mm. Вот. Но она пришла. Пришла, доверилась, открылась, и доверилась, доверилась, и все, и получила все. И не думала, а я вот у этого мастера да. читала до этого, что так, а у того я прочитала, что так, а что мне вообще верить, это у некрасал. Да? вот да. здесь как раз вот показания, ну, вот, что это, всех знаете, человек доверился. И вот этот метод, о котором который я коротко сказал, позволяет как раз их всех поставить на место. То есть все, что ты имеешь, все, то, что ты знаешь, ты ни в коем случае не отбрасывается. Оно ни в коем случае не противоречит ничему. Ни одно другу, ни другому ничего не противоречит. Потому что ты вообще все это оставляешь фундаментом, своей твердой почвой, а сама делаешь шаг вообще в совершенно другом направлении, где это тебе вообще-то и нафиг не нужно. Ну да, ну если вот так еще понятнее, то сейчас вот у меня. То, вот, о чем Анатолий Александрович говорит, что я стараюсь на два крыла опираться. Вот то, что не отбрасывается ум, да, это умное сердце и сердечный ум. Вот эти два крыла, когда они действуют сообща, они как раз дают результаты. Естественно, и... что ум нужен. Естественно. Я... Но я всегда говорил, моя формула мудрости проста. Ум, наполненный ум э, любовью. Должен быть ум. Но его надо на наполнить любовью. Если ума нет, любовь не поможет. Любовь не поможет. Она не может находиться в таком активном действии, масштабном действии, если нет ума. Да, я, я тоже вот всегда за новые методики, потому что всего очень много, но в то же время как сказать, мир, на самом деле, от каждого из нас ждет вот сегодняшний современный сценарий. Мы говорим про прошлую матрицу, страданий, нехватки, дефицита, это вот было прошлое. А новое, она ждет проявления вообще нового и уникального, исходя из наших потребностей. То есть у каждого то, что вот в жизни происходит, и то, что не получается, он может именно, решая эти задачи, выходить на новый уровень и создавать вот в этой новой матрице что-то новое. Вот я, да, из своего опыта тоже так и делала. Вот, допустим, тоже проводили семинар с одним из эзотериков, достаточно известных магнит сердца, касающийся отношений. И там вот тоже действительно был очень такой новый подход, что такое магнит сердца? Ну, во-первых, там в основе то, что оказывается половинка, да, вот у человека не одна, а их очень много, может быть, несколько, потому что половинками называются наши духовные родственники. Ну, это там вот целое объяснение Конечно. есть да, этому процессу. Во-вторых, что действительно можно... Вот с этой ни одной, поскольку это ни одна половинка, с ней начинать можно общаться уже как бы еще до встречи с этим человеком. Но опять же, общаться из осознанного гармоничного состояния, то есть ты можешь настраиваться и какие-то делать действия, да, не знаю, там совершать какие-то ходить куда-то, да, представляю, что ты с этим человеком идешь там на концерт, еще что-то, какие-то праздники совершать. Опять же, это и состояние того, что вот это вот что этот человек, он тебе, как сказать, не даст вот этого ощущения любви, да, не закроет твои дефициты, а что ты с ним, наоборот, сможешь поделиться своим состоянием. И вот начинать делиться прямо сейчас, представляя, что сейчас этот человек уже рядом с тобой. Вот. Анатолий Александрович, вот вы в разговоре с Светланой наоборот говорили, я так переживаю, что да. Диана будет не раскрыта, так. пусть она побольше говорит, а сейчас я говорю покороче, покороче, так, ну, короче. вот видите, Нет, мне это тоже с чем важно. приходится, да, все нас, время каждый день нас... иметь дело, Анатолий Александрович так, очень так, проявленный так, лидер, и вот мне тоже, меня, поймите, что на самом деле так, моя так, роль у не у такая у простая. время, нужно еще много что сказать, прошу прощения, это вот ты расскажешь в другой раз, она... Мы вот эту здравницу в Подмосковье, мы будем проводить боем с Дианой. И вообще и планировалось здравницу проводить вместе, но в тот момент она не могла поехать на Алтай, А вот здесь она будет с нами и будет помогать, и в, том свои, в том числе свои ченнелерские способности проявит. Там, то есть еще будет более глубокая индивидуальная работа с каждым. В общем, мы будем там вдвоем работать. Знаете, вот Светлана, отвечая на твой вопрос, который ты задала где-то в начале. Как рождаются у вас новые продукты? Ты знаешь, вот сейчас, вот именно сейчас, пока вот Диана говорила, благодарю, что ты долго говорила, значит, я сейчас понял, я поймал тот метод, который я использую в потоке жизни в Сити в Москве, который будет вот с 3 по 8 января. Там... То есть я понял, что я сделаю в этом потоке, чтобы он был настолько же эффективен, как будто он полноценный 10, 10 дней. То есть вот, вот родился в процессе общения с людьми, в процессе сотворчества с женщинами. Вот с женщинами. С, вот с женщинами, с, с аудиторией, да, с женщинами. Вот родился, уже родился все, родилась методика, которая позволит этот, этот поток жизни сделать совершенно новым. И, конечно же, еще более эффективно. Светлана и все подписчицы вы вдохновили мастера только что на новый да, метод. Да, новый жизни, метод. Да, а там просто дело в том, что будет поток жизни, там всего по 2-3 по часа занятия, такого так никогда еще, не да, было. Да, да не, не 2-3 это... часа, 3-4 uh -huh. ну, не, не больше 4 точно, но в основном 3 часа будем uh -huh. в день с тем, чтобы люди могли заниматься. То есть это будет метод будет с одной стороны то, что здравница отношений, я буду его тоже использовать не полностью, но пока элементы, как я сказал. И вот сейчас новую часть э, добавлю, которая сделает именно этот именно этот поток жизни уникальным и эффективным. Даже за такое короткое время. Я рад. Благодарю вас, друзья. Супер. Я очень рада, что... Такое сотворчество произошло. И я бы хотела вас попросить еще, дорогие мастера, рассказать о новом процессе, который недавно прошел, именно о съемках видеоспектакля, о том, как он родился, Диан. Ну, вот, в принципе, уже о программах рассказала, mm -hmm. которые работают вот в этом спектакле о да, которых рассказ идет и давайте вот еще познакомим немного наших будущих я надеюсь зрителей вот. сначала я скажу вступление. Конечно. Нет, нет, вступление оно такое общее а ты уже о, своем, о самом спектакле тема спектаклей для меня вы знаете немного. новая эта тема у меня кто-то смотрел, наверное, у меня есть два спектакля, я с ними проехал по нескольким городам. То есть мне этот театральный подход к обучению, он нравится. Я как раз хотела сказать, что именно ты меня вдохновил на да. спектакль, что я взяла пример. Но как да. сам да. решил себя похвалить. Нет, не себя похвалить, я просто хочу сказать, что как раз вот это стало причины, то есть у нас есть опыт, mm -hmm. у нас есть опыт э, работы с, ч, через спектакль, а помнишь, ты же мне тогда говорила, что э, был ченнелинг с э, Раневской, по-моему, mm -hmm. где она говорила, что, или с кем то mm -hmm. э, что именно через игру, через спектакль можно до, э, менять, а во время спектакля происходит смена астрального тела человека. Вот mm -hmm. какой был, был такой момент. А здесь меняется астральное тело человека. То, что там эмоциональная сторона, видеоряд и прочее, все это, движение. И вот это мы решили использовать с тем, чтобы действительно помочь людям, вот тем, которые в том числе умные, зайти не через ум, а через эмоциональную сторону, через вот такую игру. В те серьезные важные темы, которые не каждый и осилит. И вот это мы э, такую вот задачу поставили. Да, спектакль так называется. Мастер, скандалистка или выход из матрицы. В общем-то название говорит за себя. Но для меня тоже это был такой э, смелый шаг, действительно. Потому что я помню, когда антолий Александрович свой спектакль готовил, я просто была шокирована, действительно, его смелостью. Я его даже отговаривала, я говорила, ты что, ты же не актер, как вообще? Выдешь на сцену, будешь играть спектакль? Ну вот э, прошло какое-то время, я, вдохновившись его смелостью, тоже решила именно в таком э, виде, да, в таком объеме, только в онлайн-варианте, поделиться именно своим знанием, своим проживаемым опытом, которые десятки десятки ситуаций абсолютно жизненных, и как за этими ситуациями, там, не знаю, ну, грубо говоря, там просишь мужа там вынести мусора, он, он говорит, нет, у меня сейчас там вдохновение накатило, да, и там мусор стоит два-три дня, и что в этой ситуации делать? Ну, вот просто, как пример, не связано с нашей жизнью, такого нет на самом деле. И, допустим, ты реагируешь, да, и очень бурно на это, или наоборот, там идешь выносишь. И что вообще, что в этой ситуации тобой руководит, помимо твоей просто вот эмоциональности в моменте. Что действительно за этим, за тем, как ты реагируешь, есть определенные программы. И очень легко распознать, просто их знать, их не так много, там 10-15. Вот несколько из них базовых озвучены в художественной форме в этом спектакле. Ну, в общем, это очень доходчиво и очень очень убедительно. Ну, потому что они именно через эти жизненные ситуации, которыми мы искренне честно делимся. Вот здесь я держу в руках глобус, золотой глобус. Это не простой глобус, это божественный глобус. Побывал в божественных руках. А вот это, этот глобус будет вас сопровождать во всех, на всех, во всех сценах спектакля. Он там играет определенную роль. И сейчас действительно я смотрю, вот сейчас вернулась из Петербурга. Тоже мне всегда очень тема предназначения просто очень вдохновляла, как люди проявляются. Потому что вот для меня, в том числе, отношения, как Анатолий Александрович, он говорит, что вот все ведет отношения, то есть связаны со всем, для меня проявленность человека, реализация его предназначения, реализация его уникальности для меня тоже в моем понимании влияет на все, на то, насколько он сам собой удовлетворен, да, вот он в Новый год подходит, он. Новый год оценивать, да, он удовлетворён собой или нет, ну, вот как пример такой. Настолько он потом гармонично взаимодействует со всеми окружающими и с самим собой. И, соответственно, вот эта вот новая жизнь, она просто просит от каждого такой запрос проявляться смело, максимально смело, вот в тех э, жанрах, которые раньше были там только для избранных, да, вот сейчас сразу там написание книг, любой человек сейчас может написать книгу, не может Можешь написать сейчас, допустим, есть литературный клуб, ты можешь прочитать и пойти там обсуждать эту книгу. А, можешь какие-то, вот я призываю к тому, что находить вот то, что вам близко, в вашей душе и обязательно проявляться. То есть это наша сейчас вот просто обязанность новой жизни проявлять свою уникальность, именно исходя из своих потребностей, ту, которую есть. В Петербурге, допустим, появились такие заведения, где Stories выкладывала, которые объединяют потребности вот по нескольких человек в одном там парикмахерская библиотека в одном здании у нас напротив парадные было заведение которое там звучало по моему кофе истина философия еще что то то есть там выдавали книги менялись книгами при этом там можно было выпить кофе и можно было найти единомышленников и порассуждать на какие-то философские темы вот точно так же вот и я к тому, что вот делюсь своим опытом проживания спектакля, что сейчас вот просто вот максимально нужно идти в те активности, которые раньше вам казались вообще запредельными. Друзья, премьера, международная премьера спектакля состоится 11 ноября, 11.11.22. Не, не просто так выбрано на это время. Все вы узнаете на премьере. А сейчас, наверное, завершает, у нас отключится. Уже час. Светлана? Да, ну ты же отключаешь. Нет, так. я сейчас не отключаюсь уже давно. Не знаю. Светлана, мы завершаем? Да, я хотела сказать, что уже можно приобретать на самом деле э, спектакль. Предпродажная цена будет очень привлекательная. В топлинке у Анто Александровича уже... Находится возможность по приобретению нового произведения, видеоспектакля «Мастер и скандалистка», друзья. Поэтому приглашаем. Ну и 11-го мы все, естественно, сможем увидеть эту премьеру. Я благодарю вас за эту беседу, Анатолий Александрович, Диана, дорогие любимые. Вот, увидимся уже в рабочих <смех> чатах. Да. Всего доброго. Приобретать, приобретать можно сейчас, но, при, да. но откроется именно 11 числа. От, мой, День портал. Да, пор портал будет откроется. Это спектакль. Да, Хорошо. Вы... Благодарю, Светлана. Благодарю, да, друзья. Хорошо. Благодарю, Светлана, благодарю за твое тепло, за видение, душеву наш. Благодарю. До свидания, друзья. До свидания.